Итак, всем привет, дорогие зрители, с вами я, Режмен. Сегодня я вам расскажу, покажу, как нафармить очки Стима. Так, давайте-ка я вам сначала расскажу, что это за очки Стима. Нажимаем вот сюда. Нажимаем на магазин очков. Итак, смотрите, за очки Стима вы можете купить э, разные приколюхи, например, фоны, значки, профили и так далее, все написано вот в этом месте. Если хотите узнать поподробнее, то э, ну, нажмите вот сюда, на зачем нужны очки. Если вы все поняли, то приступаем к данному способу. Так, для начала покупаем вещи в самой игре, где есть внутриигровые покупки. Например, Counter-Strike Global Offensive, капсула за 70 рублей. Получаем мы за это 99 очков. После чего можно продать капсулу на торговую площадке стима. В зависимости от цены на вещь мы тратим от 7 до 15 рублей. Если вам понравился ролик, то подпишитесь на канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем удачи, всем пока!